Ну а перед началом этого ролика я вам хочу порекомендовать канал Ава, Черри Лайф и Насти Пав. Они снимают видео по нашей любимой игре Аватни Лайф. Так что заходи и подписывайся. Ссылочки я оставлю в описании. Ну а мы начинаем. И ребята, всем привет, меня зовут Юльк Плей, и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны, то скорее подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись. Но сегодня я буду снимать видео, точнее открывать хэллоуинские сезонные подарки. Значит, вчера я такая захожу в игру, хочу посмотреть, сколько мне подарили э, сезонных подарков. Вижу, то что мне подарили 50, прям ровно 50 сезонных подарков. Такая, чё, what? Так что, ребят, присаживайтесь поудобнее, но мы начинаем. Итак, ребят, нам сейчас осталось нажать кнопочку «Открыть подарки». Просто мне уже само интересно, что мы бы мне там надарили. И начнем мы так. Будем открывать подарки сверху, ой, точнее, снизу вверх. Ну, то есть сначала маленькие, потом большие. Итак, нам подарили, точнее, мне подарили костюм дерзкой пожирательницы душ от Космос. Вау! Просто вау, спасибо большое. Ну реально как бы, ну он недешево стоит, я вам скажу. Охренеть. Просто звезда в шоке. Так, дальше подарок от Луквд от бота Скелетон. Так, э, отравленное яблоко. Отлично, просто отлично. Так, дальше подарок от девочки Адрианы, ну, некий такой, и она подарила мне ожерелье с золотой летучей мышью, окей, окей, все хорошо, все нормально, спасибо. Так, дальше подарок отеля Элисбрук, вау! Из потустороннего мира. Я его давно хотела купить, вообще очень давно. Но я про него постоянно забывала. И как бы реально спасибо большое. Так, дальше подарок от другой девочки. Не могу ник прочитать. Так надо, надо надо нажать слово собирать. Э, скелет Банита. Спасибо большое, спасибо большое. Так, девочка с ником Добрый Дэн. Добрый День. Так, она подарила мне наклейку. Сечеты топа Делириос Delir, Скуайлт Delir, с названием Чуть-чуть и платье Персифон от Айкон. Вау. Просто это вау. Я вам скажу. Я, я, я в шоке. Я, и Ребят, я в шоке. Звезда в шоке. Ужас. Так, дальше подарок от... Никуси, подарки от Никуси Инвами: Коврик, умыляющийся тыква, свеча для зловещего ритуала, жуткие воздушные шары с монстрами, плотоядное растение и шляпа жуткая тыква. Спасибо большое, спасибо огромное. Ой. Так, дальше подарки, точнее, подарки от Ани Герман. Так, настенное украшение путином. праздничное дерево из ирисок, настенное украшение, призрачная морда оборотня, смертельная, смертельная балладома, была разбитые могильные плиты и зеркало там с чем-то. Так, дальше девочка с непонятным японским ником, прости, я не могу прочитать, так, она подарила кресло «Печальный отдых» из коллекции «Жить после смерти», грим «Космос. Плачущий призрак», грим «Крестовик», прическа «Офелия», костюм красотки- ведьмы от «Космос» и платье Долериус Куай» «Магия полночи». Спасибо огромное, реально. Я не ожидала такого. Так, дальше еще подарки от одной девочки Здраво Хнит. Правильно прочитала. Просто простите, если неправильно. Итак, руки, руки болотного монстра, трон короля нежити, наклейки. Вот эти четыре наклеечки. Кофейный столик, вечный отдых из, отдых из коллекции Жизнь. После смерти, наверное. А, прическа три нити рюкзак светящийся тыква от Фол uh, Грим Теги Теге на Господи я это прочитать не могу Теге нари Теге Господи и поза бессмертия Господи блин я язык чуть не сломала ребят если бы сломала, то скоро нужно было бы вызывать Итак последний последние подарки от мужичка за мной ухаживает какой-то мужичок мужичок так ребят тут наклейки очень много наклеек очень много очень много наклеек ребят светящийся гриб гигантская бедренная кость Стул черной летучей мыши с коллекцией Жизнь после смерти и прическами Гера, поза воодушевления, пыльные могильные плиты из коллекции Жизнь после смерти, диван, чарующий кошмар от «Космос» серый и футболка корсет, бионик, клаустрофобия. Спасибо большое. Это единственный человек. Ну, он много мне подарил подарок в 14. Я просто я в шоке, ребят. Спасибо вам большое за такие прекраснейшие подарочки, мне они очень сильно понравились. Ну а я вам желаю прекраснейшего настроения, всего самого лучшего. Ну а с вами была Юлька Плей, всем пока.